Всем привет дорогие друзья! Очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже EOBIT, где мы зарабатываем монету Fast dollars, выполняя простые задания. У кого нет аккаунта, ссылка на регистрацию в описании под видео для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту. Верифицировать аккаунт не нужно. Все функции уже доступны без прохождения верификации так называемого KIS. По заданиям регистрация Telegram-бот. Один раз начисляют 1000 монет, остальные задания можно выполнять каждый день, любой на ваш выбор. Все задания подряд выполнять не обязательно, что хотите то делайте. По заданиям депозит, рейд, своп, 10 дайсов, фарминг снял отдельные видео, ссылки в описании. Рассказал как выполнять эти задания, плюс еще откуда делать депозит. Это кошелек ПР, биржа Bybit. С минимальными комиссиями в валюте. Ripple, Tron, лайткоин Так, дальше у нас идет задание. Twitter отключен. Вк отключен. У кого работает Facebook? Делать посты. Содержание поста в описании. Еще что-то от себя добавляйте каждый день. Тогда посты не будут одинаковыми и вас не заблокирует аккаунт социальная сеть. Снимайте видео обзоры для YouTube, TikTok. Общайтесь в чате. 10 сообщений здесь на тему криптовалюты. И проверяйте других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника 100 монет. По 12 в день. 1200 токенов. Недавно попробовал торговать на копейки. И задание засчитывают. То есть трейд своп. Вот валютная пара. USDT рубль. 10 копеек. Своп. И валютная пара в трейде. До этого был своп. Также Покупаем или продаем на 10 копеек. Дальше заходим сюда и проставляем отметки выполнить. Я уже выполнял ранее, но у меня, как вы видели, до этого было по нулям. Я уже неоднократно говорил в своих обзорах, что статистика иногда хромает и показывает не то что на самом деле для того чтобы вам не повторять по новой и не делать задания второй третий раз заходите на страницу с инструкцией и нажимайте кнопку проверить и получить здесь вас оповестят либо вы не выполнили задание и необходимо сделать или вот эта вот текстовая часть сегодня все выполнено завтра делайте снова вот такой короткий обзор ссылка на регистрацию в описании под видео для мобильных устройств используйте qr-код данная монета будет торговаться в июне тогда сможем продать токен и получить прибыль вывести из этой биржи без прохождения верификации Плюс еще будет доступен фарминг, памп. А вот эти монеты пока лежат на балансе аэрдропа. Вывести их отсюда нельзя. Ближе к торгам откроют возможность вывода. И переведем их на основной баланс. Откуда будем продавать токены. Всем спасибо за внимание. Пока.